Всем привет! С вами Желтый мужик, и я сейчас расскажу анекдот, ответ на который я хотел бы, чтобы вы написали в комментариях внизу. Итак, летели два кирпича, один такой зеленый, другой итальянский, но с трещинками. Один полетел почему-то прямо, но другой завернул налево. Вопрос: сколько весит килограмм яблок? Все, ваш в к... ответ на этот вопрос жду внизу в комментариях. Ну и на всякий случай. Уважаемые коллеги, кто присоединился в наш марафон, приветствую. И одно самое крутое правило. Ребята, как бы не получилось, что бы у вас не получалось, делайте запись с одного дубля и ее выкладывайте. Всем привет, с вами был Желтый Мужик. Пока.